Добрый вечер, с вами Корейский язык с нуля каждый день. Сегодня у нас день шестой. Мы уже начали потихоньку писать буквы. Начали мы с гласных, хотя надо выяснить еще такую вещь, порядок букв в алфавите, потому что сколько уже я учу корейский, так я не разобрался. Какой же порядок м, букв где-то есть в, в нашем алфавите, в европейском? Здесь есть какой-то порядок букв. А вот в корейском я э, не могу вам так подряд сказать еще до сих пор. Вот, но тем не менее э, мы начали учить сгласных, потому что в самой первой школе, в которой я э, учился, мы учили с, с букв, звуков. Написали А и О. Как произносится, можно посмотреть, здесь есть ссылка, по-моему, на, на самом верху. А, можно посмотреть на этом сайте. И здесь будет непосредственно, сейчас попробуем, попробуем это все воспроизвести. А. О. А. А. О. Е. А. О. А. Вот. Мужской голос нам не воспроизводит а по несколько раз почему-то. И также здесь можно шрифты разнообразные. Вот таким образом можно. Можно просто писать без палочки. То есть так можно писать. И, или писать. А, это еще какой-то шрифт. И вот такой. это, я думаю, ближе к каллиграфии уже идет. И в следующих уроках мы будем с вами проходить. Сегодня мы А и О звуки, да, А. О, мы закрепим. А. Следующим. Занятий. Будем проходить, я думаю, по две гласные, чтобы, мало ли, кому-то может быть такая скорость обучения, может быть, не очень. Вот, Но каждый день, естественно, пишем в тетрадке и проговариваем. Например, сегодня я писал О, и потом я писал А и О. Таким образом. Таким образом. Попробуем писать без палочки, просто. А О А О A, O, A, O, A, O, Вот, и напишем таким образом страничку или две странички. И как тут у нас уже было в первых уроках. Но информация такая, честно говоря, это ее мало где, мало где можно найти. это я только в той в самой первой школе и нам и преподавали. Что здесь, кстати говоря, можно на каком-то сайте тоже почитать. Вертикальная линия обозначает человека, а короткая горизонтальная энергия, исходящая от него. Вот как произносить А и как произносить О. Энергия, исходящая от человека, как будто бы выталкивает его назад. О! Вот. Таким образом... Таким образом, про несколько звуков у меня есть эта информация. Здесь еще на каком-то сайте. Может быть вот на этом. Нет, не на этом. Сейчас я еще найду. Здесь можно найти, опять же, порядок написания. Так, а на каком же сайте На каком же сайте у нас была информация по... Может, на этом. Так, это немножко не то сейчас. Этот сайт... Этот сайт мы еще поищем. Вот, на сегодня у нас все. И завтра мы будем изучать две другие, две другие гласные буквы. Это у нас будет... О и... У. И У. Вот эти две гласные будем изучать. Вот. Всего вам доброго. Корейский язык с нуля. Каждый день. До новых встреч.